Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Привет, друзья! С вами очередной выпуск «Агит хоровода, ой, парохода» Валентин Землянский, Лена Гиченко, Ося и Киса. Мы снова с вами! Да, и вот э, пару выпусков назад мы говорили о том, о нашем феерическом премьер-министре, точнее не нашем а премьер-министре, но э, даже ни в каком кошмарном сне мы не могли представить, что феерия дойдет до такой э, трагикомедии, как она сейчас дошла. Достигнет своего пофигея и апупиоза, потому что а в принципе, я думаю, любой театр абсурда позавидует тому, что на сегодняшний день происходит в высших эшелонах власти Украины. Причем вне зависимости от того, как бы являлась ли э, причина, или повод для скандала с опубликованием совещания, проходившего в Национальном банке Украины, фейком, не фейком. Потому что в принципе для нас с Леной, я думаю, для большинства тех, кто следит за политикой Кабинета министров, э Темы, манера и формат подачи, которые были на этом совещании, они не вы, ну, вот для меня они не вызвали удивления. Ну то В есть, принципе, все было в концепции вот того хоровода, с которым ты начал. Абсолютно в логике тех хороводов, которые они водили вокруг президента. Поэтому вот общий, мне не, не совсем понятно, эта истерика по поводу того, как? Неужели принцессы тоже какают? Оказывается, да. Ты знаешь, анонимный источник в окружении очень высокого офиса. На мой вопрос: А как вообще он появился у вас? Ну, еще до этой всей истории о Гончаруке ответил, ты знаешь, никто до конца не понимает, но вот он смог рассказать президенту вот эти вот истории, а вот так, а вот так, а вот так, а потом еще вот так, и положить это в слайды. Да? И сейчас это стало очевидно, что вот это единственное, что умеет премьер-министр. И когда мы говорили о том, что мы так и не поняли с Землянским, чем же занимался этот офис БРДО, который возглавлял премьер-министр, ну вот, собственно, мы теперь поняли, да. Он заполнял пустые места и, да, разгонял, и, раз... тума... и разгонял туман в голове президента. Пустоту, да, и рассказывал истории, и ложил это, клал или как правильно, это в... Накладывал. Это все в слайде, да. Но тем не менее, сегодня уже э, премьер-министр э, премьер или это, э, это вот э, существо, которое занимает эту должность. Странно, да сделала вид, что оно написало заявление об отставке. Уже после того, как весь Facebook припомнил ему, как швырял заявлениями и Арсений Яценюк, и Арсен Аваков, оно решило тоже вот, точно так же сделать, но смелости внести в парламент, как того требует закон о Кабинете министров, это заявление Гончарку не хватило, поэтому он написал заявление в Facebook и э, сказал, что отдал его э, президенту с правом внесения в парламент. То есть он наделил президента правом курьера отнести в парламент свое заявление. Теперь я понимаю, как должно выглядеть государство в виде сервиса. Это когда премьер относит президенту в нарушение норм Конституции, чтобы тот поработал посыльным. Но потому что услуги Укрпочты, я так понимаю, сильно дороги для, для премьера. И отнес, так сказать, вот это заявление, заявление в парламент. Ты знаешь, меня просто последние несколько дней вот неотступно преследует, вот как навязчивая идея, поговорка, что не делает дурак, все он делает не так. Вот не, я все не мог понять, почему я не могу от нее отделаться. А это просто вот фон... Он концентрированно нашел свое выражение в народной мудрости. Более того, еще Алексею Гончаруку хватило ума прийти в парламент, две минуты выступить с трибуны какими-то дурацкими слоганами, типа боротьба отрывая» типа того, что мы все это команда президента и все кто против меня это люди, которые против президента и в общем он прикрывался спиной президента, а потом быстренько ушел, чтобы не дай бог ему не задали вопрос что же это было и Вообще, что он делает на, на этом посту. Поэтому перед этим час господин Пристайко, министр иностранных дел, вообще говорил ни о чем, пытался как-то по-разному сформулировать уход от, от вопросов о разб... сбитом Боинге в Иране. Целый час на это ушло, и две минуты Клоун Гончурук перед парламентом разговаривал какими-то слоганами, а потом просто сбежал. Ну, его попытка пропиариться в его видеоролике, она уже была разобрана, так сказать, детально, сделан разбор другими блогерами, мы не будем как бы на этом останавливаться, но... Один из посылов основных, который присутствовал в вот этом оправдательном ролике, я считаю, что ну, как бы это, это действительно очередной раз доказательства профанации вообще в целом э, исполнительной власти, идеи исполнительной власти в Украине, когда оправдываясь Гончарук говорит о том, что мы же удешевили кредиты. Мы взяли в два раза дешевле, мы одолжили денег, Украина одолжила денег в два раза дешевле, чем она это делала. Одолжила гривню. Гривню, да, говорит. чем год назад. Ну то есть это все. Конец, да. Ну то есть это, это все, чего вы, мы... ну мы достижения с тобой разбирали вот кому интересно, я думаю мы ссылочку повесим как бы. Мы разбирали его отчет. Мы не ожидали. Этот отчет, как бы, вот он буквально там через несколько, там через неделю буквально станет ну, такой вот основанием да, для. А вот таких вот скандалов, начиная с, зарплат, с зарплаты премии, которые были выписаны себе министрами, и заканчивают уже непосредственно самим этом. Не знаю, у меня даже язык не поворачивает, назвать это Генчарук-Гейтом, это, по так пафосно и не имеет никакого отношения к этой машиной возне, которая сейчас идет вокруг записи Совещания. Но мы, разбирая и, и программу, и отчет, и результаты экономические, мы даже не могли подумать, что, что вот так человек может стратить, да, мы думали, что, ну, наверное, за какие-то за какой-то провал, за э, дефицит бюджетов 70 миллиардов, за э, миллионные долги перед шахтерами, за миллиардные долги э, перед пенсионерами Донбасса, за э, провал э, поступлений с э, таможни, за то, что экспортеры не, не додали в бюджет налогов из-за того, что искусственно удерживается гривна. Да? То есть мы думали о каких-то скучных вещах, Оказывается, человек просто дебил и просто не ожидал, что, в общем-то, всех пишут и всех сливают и в любой момент каждый чиновник может быть таким образом слит в сеть. Ну, ты знаешь, вот, буквально вчера Константин Иванович Грищенко сказал хорошую фразу, что любой чиновник любого уровня, разговаривая, должен понимать, что... Он говорит не только со своим визави в кабинете, что его речь, ну то есть как бы ты как государственный служащий, как государев человек, да, назовем это. То есть ты должен понимать, что за твои слова будет наступать точно так же ответственность, как и за твои действия. Поэтому вот ну думай, что говоришь, и говори, что думаешь. Ну вот. еще один интересный вопрос, кто из этих уважаемых людей, которые там присутствовали, кто же вел запись? И кто ее слил? Ну, также. народ делал как бы акценты, чтобы лучше всего слышали зама Нацбанка Рожкову, поэтому вот как бы записывающее устройство было, которое, которая в качестве примера э, предложила сравнить экономику Украины с Австралией, да, и потом расписать э, и производить итальянские итальянские макароны. Я думал, что нас не смотрят, нет, нас смотрят. Мы с тобой когда обсуждали законопроект о земле, я же как раз говорил, что почему, когда выносится в, в логике изменения структуры производства и вообще запуска рынка земли, почему Кабмин не готовит программу по переработке, потому что в принципе, вот, когда мы оценивали программу Гончарука, что переработка является основным э, капиталоемким да, и дающим д -д дополнительный доход э, сферой, нежели просто производство там, ну, условной пшеницы да, вот в, в, на, нас интерпретировали в итальянскую пшеницу Конечно, приятно, что смотрели, жалко, что не поняли. Ну, ты знаешь, я согласна, чтобы нас не смотрели, но чтобы после ролика там, о децентрализации, о том, что это провальная совершенно реформа, был снят с рассмотрения парламента президентский законопроект о децентрализации. А он был снят на днях такие. Поэтому пусть, пусть не смотрят, но пусть снимают с рассмотрения то, что мы критикуем. Но в любом случае, в любом случае ответственность за этого клоуна сейчас лежит на парламентском большинстве. А теперь именно слуга народа несет ответственность за то, что украинский народ теперь понимает, каким долбогончаруком является Гончарук. Ну, понимаю, что проблема, она как бы несколько дваг, не только парламент, есть проблема политического порядка ответственности Зеленского за назначение Гончарука, но мы же еще тогда, когда был, был, обсуждали, так сказать, программу правительства и говорили о Кабмине, мы говорили о том, что ни одного человека, который был бы подконтролен президенту, в Кабмине нет. То есть там есть кто угодно, там есть парохоботы, там есть бывшие министры, там есть вот эти вот бирдиошники, соросята, грантоеды, все кто угодно, кроме ну, людей, которые, действительно, которым Зеленский мог бы доверять, и которые не водили бы хороводы и не несли бы пургу на совещаниях с президентом, понимаешь? Поэтому вот с одной стороны это, наверное, вот... Ну, как бы, те выводы, которые должен будет сделать Владимир Александрович относительно кадровой политики, которую он проводит, что так или иначе это бумерангом бьет по нему именно политически. Вот эти вот, вот, вот, эти, вот так сказать. Ну, политически выводы. бьет по нему, а украинский народ, я хочу еще раз подчеркнуть, теперь должен понимать, что именно слуга народа несет ответственность за любое действие, бездействие и высказывание и Гончарука, и всего руководимого им кабинетом, министром, потому что это именно парламентское большинство сформировало такое правительство, такой главный исполнитель, орган исполнительной власти, который у нас сейчас есть. Поэтому все, как мы сейчас живем и в каком состоянии украинская экономика, это вот на слуги народа виноваты. Ну, Бог с ним, тем не менее, мы хотели бы обратить внимание на те события, которые происходили за это время, и от которых вот такими вот скандалами, то есть начиналось это, я еще раз напомню, с зарплаты премии министров и их заместителей. Как бы сейчас это перешло к Гончарку. Тем не менее, страна продолжает жить и события здесь по происходят. Инерции. По, по инерции это само собой, но тем не менее, события здесь происходят и происходят события, так сказать, ключевые, которые будут серьезно влиять на жизнь украинцев в дальнейшем, вне зависимости от того, останется Гончарук премьером или будет ли получать, я не знаю, там условный пристайка 250 тысяч в месяц. Ну, то Есть есть решения, которые принимала на например Верховная Рада в течение этой сессионной недели, который, как бы, на которые почему-то не сильно обратили внимание, скажем так, и отечественные а, СМИ, мы а мы а мы обратим на это внимание с образования... Я считаю, ну хорошо, это... да, я тогда, тогда расскажу, что так пафосно принято, больше 300 голосами принят закон о, среднем, о полном среднем образовании. Закон еще Порошенковский, он был в первом чтении принят в прошлом году. Да, и если коротко, то вспомним историю о законе об образовании, не о среднем, который вчера был принят, а о, об образовании. Его напрочь раскритиковала Венецианская комиссия, это орган Совета Европы, который, проанализировав его, сделал вывод, что закон дискриминационный. По отношению к национальным меньшинствам, например, венграм, Словакам и другим жителям приграничных территорий Украины, западных в первую очередь, которым было запрещено получать образование на родном языке. Но украинский Кабмин, на тот момент министром образования была Лилия Гриневич, она поклялась кровью, что все замечания Венецианской комиссии будут учтены в, во втором чте, будут учтены в законе о среднем образовании. Да? И главным пунктом критики Венецианской комиссии было нарушение 10 статьи Конституции Украины, которая гарантирует свободное развитие Русского языка. Они обращали внимание на особый статус русского языка в Украине. Закрепленный есть, да. в 10 статье Конституции, который никак не был отображен в законе об образовании. И вот наступает время разработки закона о среднем образовании, хотя технологической необходимости, как, как правило, в этом не было, но команда Порошенко за это взялась зачем-то, чтобы... Так, так сказать, создать политическую нацию, как они это делали, да, потому что э, Вира, Мова, э, что там, э, Томас. Да. Армия. армия. Армия, Мова, Вира. Да. Э, и вот они за это взялись. Ну, да бог с ними. Проблема в том, что слуги народа Подхватили это знамя, и они с сентября работали над вторым чтением этого закона о среднем образовании. И вот что они наработали ко второму чтению, невзирая на рекомендации Венецианской комиссии. Оказывается, теперь все жители Украины разделены на три сорта. К первому сорту отнесены коренные народы, но это не украинцы. К Коренным народам у нас считаются крымские татары. Им и только им разрешено получать образование на своем родном языке в полной мере, в среднее образование в школе. Ко второму сорту отнесены почему-то люди, чьи языки являются официальными языками Европейского Союза. Хотя, какая связь между официальностью или неофициальностью языка в том или ином государственном образовании или государстве, удивлялись все, начиная к главного научно-экспертного управления Верховной Рады и заканчивая Венецианской комиссии. Но это секрет Парохоботов, секрет команды Порошенко, но мы не знаем. Тем не менее, этим людям, этим нациям разрешено... Они отнесены к национальным меньшинствам, но им разрешено будет от 20 до 60% этим детям в школах получать образование на своем родном языке. И к третьему сорту отнесены внимание двуязычные. Русскоязычные и русскоязычные украинцы, а также этнические русские, которых у нас около 17%, а двуязычных и русскоязычных украинцев около 40%. Итого порядка 50% жителей Украины отнесены к другим национальным меньшинствам, которым разрешено получать среднее образование на родном языке только в пределах 20% и не более того. Вот такая история. Там даже пересчитали. Получается, что вот эти вот 20% это не дотягивает даже для полноценного изучения русского языка и литературы. То есть не говоря о том, что какие-то другие предметы могли изучаться на русском языке. Но я еще раз как бы вот меня во всей этой истории, причем начиная еще, так сказать, со времен 2014 -го года. Один вопрос. Почему, собственно, вот родившись в этой, э, в этой стране, да, э, и прожив всю, свою прожив всю свою сознательную жизнь, родители мои родились здесь, э, я вдруг стал национальным меньшинством только по причине того, что я говорю на русском языке. Почему вообще русский. Ты подожди, ты больше не, не национальным ты другое национальное другое национальное другим. меньшинство это, это теперь а, жители западных а, приграничных территорий да. ты другое другим национал национально. хорошо ну если тебе так больше пусть будет другим это, вернее не, не им так, это если закон, да, если, если по, по закону им так больше нравится пусть будет так а почему вообще русский язык рассматривается как язык национального меньшинства когда это всегда был вторым языком Украина была дву, двуязычна да тут всегда проживали билингвы за исключением трех областей на западе да, и на Закарпатье говорят сразу на нескольких языках, и это не вызывало ни у кого никакой проблемы. Более того, приводится статистика в, в странах Европейского Союза, в, извини меня, в мусульманской, азиатской Турции, количество русскоязычных, школ, русских школ, где идет преподавание на русском языке, оно не вызывает ни у кого никаких вопросов относительно влияет это на национальную безопасность, и не влияет. Это право, это возможность. Понимаешь, и по большому счету получается, что Украинских граждан этой возможности просто лишают. Более того, Венецианская комиссия вот в своих выводах э, спрашивает. Дорогие друзья, официальными языками Европейского Союза являются английский, болгарский, греческий, датский, эстонский, ирландский, испанский, итальянский, латышский, литовский, мальтийский, нидерландский, немецкий, польский, португальский, румынский, словацкий, славянский, венгерский, финский, французский, хорватский, чешский, шведский. А почему вы им даете э, больший приоритет, чем э, русскому языку, чье развитие э, гарантировано украинской конституции. Ответа на этот вопрос, э, понятно, что власть Порошенко не давала, но почему ответа на этот вопрос э, не дает э, действующая власть, почему через, через это переступает... «Слуга народа», вот, вот сейчас непонятно. Более того, это только усилило бы украинское государство развитие его как поликультурного пространства, мне кажется. Речь же не только о русском языке, а речь вообще о том, чтобы заявить о себе как о поликультурном государстве, даже не двуязычном, Мульти, а мультиязычном. Да. Это очень очень мультикультурализм в Европе. Это же мы же в Европе. Ну, идея мультикультурализма провалилась, допустим, да, потому что она немножко была другом, о том, чтобы э, слишком толерантно относиться к, ну, вот, к, к, к этой идее ⁇ Малтин-Пот ⁇ которая должна была пере, пере, переплавить разные культуры да, и создать некоторую, <coughs> некоторую идентичность. Да. Вот считается, что эта идея сейчас провалена. Да. Но почему Швейцария считает себя там, государством с четырьмя официальными языками и отдает на усмотрение регионов? Выбор языка, который будет официальным. Да? У них же нет одного официального языка. Каждый регион выбирает, какой язык у них будет официальным. Почему Украина может э, этим себя усилить? Вот честно тебе скажу, у меня нет. Это риторические вопросы, у меня нет на них ответа. Просто вот абсолютно с тобой согласен относительно того, что просто подхватили знамя, так сказать, парохоботов и несут его с гордо поднятой головой. Причем... Голосование великих борцов за права русского языка, и Макса Бужанского, и господина Дубинского, честно говоря, меня удивили. Ну, хотя господин Бужанский... Ну, не читали ну, Нет, не, не, Бужанский оправдывается, он говорит, я подал, значит, там законопроект, который будет рассматриваться в феврале. Но зачем было голосовать за этот законопроект, ну, если ты собираешься все равно в любом случае его менять? И какие принципы... Но Макс Бужанский же прекрасно понимает, что если профильный комитет э, дает свои заключения, например, голосовать в целом, да, что было сделано то потом законопроект частного народного депутата, он может быть просто не вынесен в сессионный зал. Не, получ... не будут получены э, выводы эк... главного экспертного управления и так далее. То есть это просто профанация, это все равно, что любой член оппозиции может нарегистрировать миллион законопроектов, которые никогда не будут рассмотрены. Вот. Есть политическая, воля, политический консенсус, и э, понятно, что когда профильный комитет это делает, то законопроекты голосуются, когда это делается в частном порядке, то... Это чисто для пиары. Ну, в общем, я так понимаю, что вся эта история закончится, знаешь, классическим украинским анекдотом Она зашел, за шо?». То есть, когда рейтинг «Слуг народа» обвалится там, до, до, до того, до чего обвалится, то есть упадет ниже плинтуса, они будут сильно удивляться, мы же так сильно старались, мы же работали, депутаты. Мне очень понравилось, «Слуги народа» рассказывают, почему им надо денег больше платить, потому что, говорит, мы в турбо-режиме работаем. Вот... Им, собственно ну, говоря... У них они дошли до сегодняшнего политического кризиса с премьером а, действительно в турбо-режиме, потому Абсолютно. что обычно партии власти разваливались в течение двух лет, а тут вот за пять месяцев... А, уже они подходят к тому, что нужно менять парла регламент, потому что не получается голосовать по правилам, не собираются голоса, а, заваливаются поправками их законопроекты, ну, да. то есть Это, это И... то, то, что мы прогнозировали там еще 4 месяца назад, что рано или поздно вот это вот вся. Опять же, в том анекдоте, а теперь попробуем со всей этой бойдой взлететь. да, вот вся, вся вот эта группа 250 с лишним человек. Четыре. Да, уже два. Да, 252. Да, вот, чтобы проадминистрировать и как бы унормировать у и завести в разные интересы разных людей. Причем половина из которых вообще не понимают, что, что там делать надо. Вот, совершенно случайно попавших Или попавших по протекции да. Попавших по протекции Тех или иных ну, уважаемых Просто попросили, как бы, чтобы зашли Ну то есть понятное дело, что там Рано или поздно они начнут так сказать, Кристаллизоваться в какие-то группы Их начнут как бы, перетягивать те или иные Политические силы как бы, На свою сторону и все это закончится Вот тем, о чем говоришь ты То есть необходимостью внесения изменений В регламент, потому что, потому отозвали, что не работает Пока отозвали Пока испугались и отозвали, и вообще сейчас начался период, когда и президент отозвал свой законопроект о децентрализации, и э, начали отзывать э, самые дерзкие свои законопроекты, и пока землю тоже не вынесли, потому что... Начинаются некоторые тенденции, и слуги народа уже понимают, что Титаник начал тонуть, и если они хотят остаться в политике, а этот вирус почему-то инфицирует практически каждого, кто туда заходит, Место проклято. Они, да, они начинают делать выбор между собственной карьерой и интересами своей политической партии. Но если подумать, кому выгодна эта история с Гончуруком, то мне кажется, что в первую очередь это господин Коломойский. Хотя, в общем-то, не факт. В, в любом случае, понимаешь, такой громкий скандал, он выгоден для того, чтобы проводить те или иные решения, которых, как бы, ну, от которых надо отвлекать народ. В первую очередь скандал с Но нужно подумать, народ так увлечен э, слежением за каждым шагом власти. Не, ну, что него не не, надо отвлекать. Не в шагах власти, народу надо отвлекать от того, что как бы, народ заглядывает в холодильник, народ заглядывает в кошелек. Да, народ, как бы, вот, соотносит происходящее в стране и происходящее в телевизоре. Вот. И надо же объяснить, почему это происходит. Ведь это же происходит не потому что, а потому что, вот видите, у нас Гончарук оказался неправильный. Этот сломался, несите другого. Вот. Во, нашли причину, нашли виноватого. Если не Гончарук, ну найдут как бы еще пару-тройку человек, которые там были, оказывается, были вредителей. О, это был поиск вредителей, понимаешь, и саботажников в встроенных рядах партии, партии «Слуги народа». Или, например, народу нужно будет объяснить, почему он, например, в этом месяце будет платить за газ на тысячу гривен больше, чем платит промышленность. Ну вот как тут это... А что, уже, да? Уже. уже. наступило. Я поздравляю, так сказать, всех украинских граждан с тем, что у нас наступила гарантированная, кстати, <свеч> премьером Гончаруком, <свеч> привет, <свеч> гарантированная цена на газ, которая будет действовать до конца отопительного сезона, то есть январь, февраль, март и, возможно, апрель месяц. Значит, при этом цена на газ для промышленности, она будет плавать. А вот в, в, сейчас на бирже... Газ можно купить, но ну, промышленность для себя, может купить за 5800 гривен. То есть нам выгоднее покупать у промышленности, но мы не имеем права. На, ну на бирже, мы как, в принципе можно купить на бирже. А население будет платить 6900, если я не ошибаюсь, 31 гривну. Это без учета, ну там сейчас отдельно вынесено, это тоже важный момент, отдельно вынесено теперь распределение, плата за распределение будет приходить отдельной а, платежечкой, как бы и а, не будет учитываться в основном. То есть народ сможет увидеть в этих ценниках, в этих ценах, на газ, да, кто в конце концов значит, отвечает за вот это все. Не должно было. Я по лицу увидел. 9 минут это что-то мало для коньяка. Некачественный, как питание. Прока... Не, спокойно, прокашляйся. Да блин. Как-то в парламенте, оно, когда не надо говорить, оно как-то. Так из-за того, что говоришь, оно раздражает. Вот, и эта 1000 гривен, это же только вот этой разница, только в январе, я думаю, в феврале и в марте это дельта будет только увеличиваться, этот разрыв будет увеличиваться, то есть промышленность будет платить еще меньше, вот, а население будет продолжать платить вот эти 6931 гривну. Ну и в этом же ключе, конечно, заявленные господином а, Витренко, это премии, которые, так сказать, нужно снова получить, Понимаешь, это очень тяжелая работа в «Нафтогазе», нужно все время, все время считать деньги, все время получать. Вот в этот раз он анонсировал уже 29 миллионов долларов, которые должны быть выплачены за победу в Стокгольм. Я хочу просто напомнить, я писал об этом в фейсбуке, но напомню еще раз, что «Нафтогаз» в марте 2018 года выпустил релиз, в котором, собственно, сказал «Мы выиграли 4,6 миллиарда долларов». Поэтому нам 1% полагается, согласно трудового договора и контракта, значит 46 миллионов долларов. Из этих 46 миллионов долларов мы честные, мы заплатим налоги, 9 миллионов налогов. Итого остается 37. Из 37 миллионов мы получим аванс. 21 миллион долларов. Значит, несложные, ну не надо Молодец. быть, как бы, да, подожди, не надо быть, э, так сказать, э, Лобачевским, для -то mm. того, чтобы посчитать, что оставалось выплатить 16, вторая часть премии. А, а вот теперь оказывается не 16, а 29. А почему 29? А потому что э, теперь, вот, собственно говоря, 2 плюс 2... Три или пять, то есть зависит от того, мы покупаем или продаем. Откуда появились эти 13 миллионов долларов? А господин Витренко посчитал, что их проигрыш в стокгольском арбитраже, а я напомню, что первый иск, они проиграли Газпрому 2 миллиарда долларов. Почему, собственно говоря, выигрыш 4,6 превратился в 2,6? Они доплатили за то, что они проиграли? Нет, теперь, а вот теперь следи, следи за руками, это, это, это вот, вот, вот ферично, я, я более наглого, циничного как бы, развода граждан Украины и государственного бюджета не видел, Петренко говорит мы же забрали часть долга Газпрома газом, вот эти 2 миллиарда, которые проиграли которые пошли зачетом в 4,6, мы же их забрали газом, хотя ну вот там черным по белому было написано проигрыш на автогаза, нужно было доплатить за газ, который был куплен у Газпрома в четырнадцатом году так вот Потому что мы газом забрали, нам за это нужно еще дополнительную премию. Вот оттуда, от, оттуда появились вот эти вот 13 миллионов долларов. Причем это не вызывает вопросов ни у Госбюро расследований, ни у Службы безопасности Украины. Ну не знаю, вот мы с тобой все ждем, ждем, ни у счетной палаты. То есть получается... Сколько я себе придумаю, столько я себе как бы премии нарисую. Все. И заметь, ведь это же было сделано до скандала, так к вопросу о том, кому выгодно. До скандала с Гончарком. Поэтому сейчас, я думаю, мало кто вспомнит о том, что мальчики, так сказать, вот как тут голубой воришка, да. То есть они еще себе тихонечко как бы слямзили 13 миллиончиков на маме, жене, там, кому кому надо будет передать. вот тебе еще один бенефициары скандального совещания Гончарука и вообще всей этой истории с возможной отставкой и прочее, прочее, прочее. То есть за это время они как раз и про... все транзакции проведут, а в марте месяце у Коболева заканчивается контракт, вот, он скажет всем, всем, спасибо, все свободны, как бы, я пошел. И выглядит, будет весьма, весьма пристойно. Ну и так сказать, еще одно событие произошло на этой неделе, это же приняли наконец-то закон о базарных играх, у легализации азартных игр, которые являлись одним из основных источников наполнения бюджета, если вспомнить программу правительства Гончарука. То есть они ждут приватизацию, 12 миллиардов поступлений от приватизации, они ждали от азартных 3 миллиарда, да, по-моему мы с тобой тогда говорили, 3 миллиарда гривен это поступление от легализации азартных игр, которые могут игровые Игорные заведения теперь размещаться только в отелях, насколько я понимаю, перечень этих отелей никому. Я так понимаю, что теперь все вот эти космолоты, они получат сверху вывеску «отель-космолот» и прекрасно себе продолжат Ну, продолжат знаешь, Меня своим цинизмом поразила не, не эта история, что в разгар там вооруженного конфликта, с кучей нерешенных проблем, с экономикой, которая летит в гончаруки просто, и находится в его руках, да, мы, парламент принимает откровенно лоббистские законопроекты, там таких как азартные игры, там это просто яркий, да, а в Тихареан там, например, еще принят закон о том, что, ну, например, жители Высотных домов теперь будут, могут штрафоваться, если они не предоставят телекоммуникационным компаниям доступ к своим там чердакам для того, чтобы устанавливать оборудование. Да. И разработана система штрафов, и это теперь уголовное преступление, например. Да. Но не, не в этом суть. Меня поразил цинизмом законопроект он пока не принят, но он разработан, до него просто ближе, в последние дни не дошла очередь, он разработан слугами народа о пенсиях пенсионерам Донбасса. Да? Вот мы много говорили о том, что там 80 миллиардов, 84 миллиарда гривен задолженности, и, наверное, говорили не только мы, еще и Верховный комиссар ООН по правам людей и... и многие другие. и вот чтобы сделать вид, что они что-то делают, слуги народа взяли, взялись за то, чтобы этим заняться. Да? Если раньше пенсии с шестнадцатого года люди на Донбассе не получали, потому что введена правительством под законным актом в нарушении конституции и закона о пенсионном обеспечении. Введена процедура верификации, которую те, кто проживает на подконтрольное правительство территории, они не могли пройти, потому что она очень сложная и унизительная. А те, кто не проживают, они просто не могли получить пенсию, потому что они не проживают. Вместо того, чтобы отменить эту постанову, что делают слуги народа? Они разрабатывают закон, который все эти незаконные положения этого постановления, кабинета министров, они легализуют. То есть они говорят о том, что в законе, что порядок получения пенсии определяется кабинетом министров, не законом Украины, как написано в Конституции, в ее 46-й статье а под законным актом Кабинета министров. То есть Кабинет министров разработает такой же незаконный, такое же незаконное постановление, с такой же невыполнимой процедурой получения пенсии. Но теперь это будет законно. И называется этот красивый акт о выплатах пенсий пенсионерам Донбасса. Ну вот что происходит, и это, мне кажется, вершина цинизма. И э, теперь получается, не выплата этих пенсий будет легализована законом. Ну давай, давай, не забывай, что у нас как бы получается до э, встречи в Нормандии это остается не так много времени. Это во-первых. Во-вторых, э, мы продолжаем с тобой говорить о том, что э, вопросом вообще какого-то мирного урегулирования ситуации на востоке Украины в первую очередь мешает ситуация внутренняя в Украине, а не ее, так сказать, внешнеполитические усилия. Вот, по-моему, это сам, ну, как бы закон об образовании, который мы с тобой обсуждали. Вот, так сказать, вот этот вот проект, о котором ты сейчас говоришь. То есть, о какой вообще, о каком возможности возврата людей может идти речь, если здесь, как бы, ну, вот, вот, вот их ждут вот такие, вот, так сказать, новации от премьера Гончарука. Не говоря уже в целом о, о ситуации в стране, но ну, что мы с тобой забыли яркое событие, которое активно обсуждалось на этой неделе, это прорыв теплотрассы возле торгового центра Ocean Plaza. И все с таким удивлением говорили, как такое могло произойти, не может быть. Напомню, что пострадало порядка 10 человек, потому что кипяток разлился по цокольному и первому этажу торгового центра. То есть люди просто обварили, обварили ноги, которые там находились, были проблемы с эвакуацией. Но что самое интересное, что в принципе как бы, вот мои коллеги, эксперты по коммунальной сфере, эксперты по энергетике всегда говорили, что ребята, техногенные аварии это является основной угрозой на сегодняшний день стареющей инфраструктуры. И вот эта вот погоня как бы за деньгами и погоня за наживой, чем только, ну и в принципе занимается наш кабинет министров, вместо того, вместо системных действий, вот это будет приводить, это только начало. Это была первая птичка, это при том, что зима спокойная, ровная. То есть минус 3 плюс 3 в районе нуля, это не испытание для теплотрас. Не приведи Господь, это произошло бы при минус 15. Вот, это, вот вот тогда было бы все, все гораздо печальнее. То есть, какие сигналы мы можем подать на неподконтрольные территории и в Крым? Я вот об этом, я не случайно привел этот пример. То есть, это, это, это бытовуха, но это бытовуха, в которой мы живем. То есть, по понимание того, что каждый день ты как по минному полю передвигаешься, там, например, по городу Киеву или заходя в какие-то или иные торговые центры. Еще одна прекрасная инициатива, кстати, куда, к вопросу, куда уходят деньги. Да? На этой неделе парламент проголосовал, ну, в странную, на мой взгляд, вещь. Мы помним все эти пафосные ролики того же Гончарука, которые назывались «Возвращайся и оставайся» о том, что тем, кто будет возвращаться в Украину и открывать здесь бизнес, будут предоставлять кредиты на льготных якобы условиях. 3, 5, 7% в зависимости там от, от объема И вот оказалось, откуда будут брать деньги. Вот выяснилось, да, что будет создан внебюджетный фонд в размере 2 миллиардов гривен за счет досрочного погашения облигаций фонда гарантирования вкладов физлиц. Это фонд, который в случае разорения банков э, возвращает вкладчикам 200 тысяч гривен. Mm -hmm. Не все 200 тысяч. Да? Mm -hmm. То есть за счет э, какого-то досрочного погашения. Графика э, к законопроекту приложено не было. То есть может быть, а может и не быть. Да? Будет создан внебюджетный фонд. То есть такая себе полу... Э, Криминальная история. Полуприватная. Да. Я помню, что в злочинные времена застоя все внебюджетные фонды были запрещены как коррупционные, потому что непонятно, куда девались из них деньги. И вот сейчас пришла новая власть, молодая, и наплодила кучу таких фондов. И, собственно, из этого фонда будут выплачиваться эти деньги. То есть вот такая, вот такая коррупционная история, и э, люди, которые здесь выживают, э, бизнесмены, которых сейчас полностью прищемили, как только могли, э, они фактически поставлены на грань выживания, им ничего, а та диаспора, которая будет возвращаться сюда, открывать здесь какой-то бизнес, она из этого внебюджетного фонда будет получать вот, вот денежку. — Понимаешь? Вернемся еще раз к началу. — Да, так вот, да, главное научно-экспертное управление, там сидят достаточно квалифицированные специалисты, прочитав эту всю историю, законопроект президентский, то есть таким образом подставляют президента, оно написало буквально следующее — вот из всего, что написано в законопроекте, никак э, не устанавливается связь между внебюджетным фондом и тем, что эти льготные кредиты вообще попадут к какому-то бизнесмену или к какому-то мелкому и среднему бизнесу. Не стесняясь, написала главное научно-экспертное управление. Я просто возвращаюсь к началу, я хочу сказать, что никакой связи между предоставлением, предоставлением кредитов и прочими вещами и развитием бизнеса в Украине его нет. Нет, он на сегодняшний день по определенному. Вопрос не в деньгах. Деньги не являются проблемой в сегодняшнем глобальном мире и привлечение средств. А вот система, под которую будут привлекаться эти средства, это ключевой вопрос. То есть готовы ли, ну, то есть, инвесторы, взвешивая риски, готовы ли государство прогарантировать, что система, работающая вот на данной территории, она позволит вернуть деньги, вложенные сюда. Да, а самая прекрасная часть этой истории заключается в том, что не через банки это все будет происходить, а через Министерство финансов, через ту Маркарову, которую мы слышали на этих пленках Гончарка. Которая не уверена, что Оливье да. к следующему Новому году не подорожает. Не через ту Маркарову, которая зарабатывает на облигациях госзайма, искусственно удерживая гривну и, собственно, заваливая налоговые поступления в бюджет от экспорта. Это можно. И теперь Минфину, вообще министерству дадут эти два миллиарда. То есть вот приходит просто Маркарова и говорит, а дайте нам еще 2 миллиарда гривен. И говорит, окей. Ну или там давайте мы АВГЗ еще на 2 миллиарда как бы запустим, а вы там под, этот, под гарантирование. Камеры. В общем, вот, вот такой вот театр абсурда происходит на сегодняшний день в нашей, в нашей стране, а мы, к сожалению, являемся невольными так сказать, зрителями и где-то местами участниками этих процессов. Ну примечательно, что еще случилось в планах «Слуги народа». Был, было проведение внеочередного пленарного заседания, внеочередной сессии 24 января, но сегодня на последнем э, сессионном дне э, не было объявлено об этом. То есть э, идея проголосовать во втором чтении законопроект о земле, э, видимо, не дошла до стадии своей реализации, поэтому вот, видимо, еще одна инициатива пока, пока не дотягивает до своей реализации. Ну, думаю, что как раз вот этот период между сессиями будет, будет процесс разборов полетов с Гончаруком, устаканивания, выравнивания, потому что по большому счету абсолютно понятно, что ответственность за и так называемую большую приватизацию, и за проведение так называемой земельной реформы, и за... Введение так называемого трудового кодекса, о котором мы подробно рассказывали вот в, предыдущем, в предыдущем выпуске, она должна лечь как раз вот на кабмин как бы, э, веселых самокатчиков. Ну, поэтому я думаю, что все-таки гончарук останется, но резонанс будет достаточно большой, мы будем внимательно следить за тем, что происходит. Ну и на повестке дня, я так понимаю, уже на следующую сессию это новый закон о средствах массовой информации, который был, был сегодня только представлен. Поэтому я думаю, что мы его более детально изучим и сказать, расскажем о наиболее интересных моментах э, инициатив наших законодателей, как теперь в свободной, демократической и независимой Украине э, после принятия, возможного принятия данного законопроекта будут работать э, независимые СМИ в том числе, кстати, и мы, э, и мы с Еленой, потому что вот по, по, по, по информации, которая поступает об этом проекте, мы тоже подпадем под цензурирование и литирование наших, наших выпусков пароходов ну и Сегодня не было проголосовано предварительное утверждение вернувшегося из Конституционного суда законопроекта Владимира Зеленского о том, чтобы уменьшить до 300 народных депутатов количество членов Украинского парламента. Это говорит о том, что только двумя ближайшими сессиями будет возможно Uh, утвердить этот законопроект, то есть в ближайшее время это будет сделать крайне сложно. Ну, и давай вишенкой на торте, как бы ой, и этих о, о, о тиграх, родившихся в зоопарке. Северный поток-2, то есть Nord Stream AG и Nord Stream AG 2, будет достроен за счет русских денег. Да? Эт, подожди, нет, они подали заявку в Федеральное сетевое агентство Германии на то, чтобы вывести. Северные потоки из под действия Северный поток-2 из под действия э, вот этих изменений в энергодирективу и более того, по данным источников и, так сказать, аналитиков рынка федеральное агентство с удовольствием примет это решение в пику американским экстерриториальным санкциям, тем более все правовые основания для этого есть. Поэтому Северный поток-2 будет достроен, он заработает, как бы, все, все, все, будет функционировать, вот. но не до этого пока Украине, потому что мы заняты, так сказать, всякими гейтами в Кабинете Министров вот, и разделением премии. Но что самое интересное, что пока, так сказать, вот идет обсуждение Северного потока-2, так сказать, новый персонаж газовых Макагон, это, напомню, глава новосозданного оператора газотранспортной системы Украины, сказал, что украинскими хранилищами может заинтересоваться четыре страны. А теперь, внимание, перечисляю эти Страны, это, это вот, вот просто феерично. Это Молдова, Румыния, Венгрия и Польша. Самые газодобывающие и газопотребляющие и, само, самое главное, богатые страны которые будут заинтересованы в украинских подземных хранилищах газа. Я просто поясню, почему такой сарказм. Потому что в принципе крупнейшие потребители российского газа действительно высказывают заинтересованность в украинских подземных хранилищах газа. Но при условии, что взаимоотношения будут партнерскими. Не только между Нафтогазом и европейскими компаниями, но и между Нафтогазом или там оператором газотранспортной системы и Газпромом. Вот без этих условий никто из серьезных игроков, таких как... Э -э Винтерсхалл или ОМВ, австрийская или э, Газ Юни, итальянская, они, естественно, не заинтересуются украинскими ПХГ, поэтому будем довольствоваться румынами, венграми, поляками. Мы еще посмотрим, насколько эти румыны и венгры являются румынами и венграми, а не какими-то племянницами Коболева Витренко и Макакона. Но это и... уже будет совершенно другая история, о которой мы расскажем в наших следующих выпусках. Поэтому, друзья, мы были рады вас видеть. Подписывайтесь на наш канал. Пока наш агит-пароход не сменил знамя на Лихтенштейна, или Монако, или, или Марокко, или Андорры, или, или Мальтийского ордена, например. Пока от нас не требуют цензурирования и литирования каждого выпуска. Ставьте лайки. Да. Раз... Рассылайте наше видео своим друзьям, сплетничайте о том, о чем мы вам рассказываем со своими знакомыми на кухне в том числе, пока можно еще. До новых встреч, пока. и продайте последнюю рубашку и купите билет на